Вот сегодня получил посылку. Приз. То, что выиграл, распечатал. Вот вот такие муфты для руля с логотипами букс-клаб. Здесь ремешки. Тоже букс-клаб. Все написано вообще отличные. Тепленькие. Внутри флиз. Киплитель, губка. Вообще отлично. Вот ребятам большое спасибо. Остальным, кто выиграл, тоже желаю всего хорошего чтобы вы пользовались, чтобы руки, как говорится, не мерзли. Спасибо большое.